Построим график функции синус. Для этого отметим на оси y точки с ординатами 1 и минус 1. С помощью окружности радиуса 1 отметим на оси x точки с абсциссами 1, 2π, π, 3, 2π, 2π и так далее. С помощью окружности радиуса 1 отметим на координатной плоскости точку с координатами α, синус α, где альфа больше 0 и меньше 1 второй π. По определению синуса ордината точки p альфа равна синусу альфа. Аналогично можно получить другие точки графика функции синус. График функции синус называется синусоидой.